В симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения. За время визита ученики 172 школы изучили макеты человеческих органов. Приглашаем э, всякие школы к нам на экскурсии. И э, данная специализированная школа, у нас уже второй раз, первый раз они сами изъявили желание в мае, мы им приготовили. Было, конечно, для нас очень волнительно, мы готовились. Второй раз уже к нам полегче, так как мы знаем уже, как с каким контингентом детей работаем. Экскурсия носила больше тактильный характер. Каждый экспонат можно было потрогать. Помимо этого, участники экскурсии смогли изучить медицинское оборудование и использовать его на практике. Мне больше всего понравилось э, трогать лялечек, э, смотреть скорую помощь. Что... Помощь, служит манекена. Мне больше всего понравилось, как мы видели эм, скорую помощь и как я эм, спасал человека. Мне больше всего запомнилось и понравилось смотреть кости. Еще мне понравилось слушать э, дыхание и я научилась делать реанимации реанимации легких и сердца. Программа экскурсии была адаптирована с учетом особенностей участников. Были задействованы не только тактильные, но и слуховые способы изучения экспонатов. Все новое, все, что они сейчас воспринимают, все, что получают, это все для них полезно. Полезно только с тем, что это все объекты натурального, натуральных размеров, все как в жизни, то есть они могут ощутить не на фильме не минимизируем каких-то макетах, которые находятся в школе и так далее, да, а здесь они могут в реальности ощутить, что действительно вот так это может произойти, даже та же самая авария, которую мы сейчас трогали. И вот то, что здесь они могут видеть, строение скелета человека, проходим, есть у нас раздел «Тема организма человека», где мы это все проходим, изучаем, и здесь воочию это все увидеть». Детям это очень интересно. Помимо прощупывания отделов сердца и наблюдения за работой легких, ученики 172-й школы узнали, как правильно оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь и оказать первую доврачебную помощь. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.